Евгений Федин, Гражданский Голос, 10 октября 2012 года, Саратов Здравствуйте, я журналист из газеты Гражданский Голос И меня заинтересовала ваша деятельность накануне выборов Дело в том, что все, что связано с выборами, на самом деле, меня интересует Если можно, я бы хотел у вас пару слов спросить Вы, как вас зовут? Таня Таня? Вы студент? Да угу. Вы сегодня первый день или уже какое-то время занимаетесь? Первый день. 10 октября, сегодня среда, по-моему, да? А потом вы будете тоже, ну, работать тогда? да? Нет, не быть, Один день так? А вы читали газету, ну, вот, которую раздаете? Нет. А посмотрите, пожалуйста, вот при мне первый материал. О чем там речь? Вот здесь вот, где рейтинг. Да, вот это вот. Можете как-то охарактеризовать это? Социологический опрос? Да. Хорошо. Вы не скажете, а как связаться с тем человеком, который ну, вот, вам выдал газеты? Привет. Ну ладно. Спасибо вам большое за интервью.